Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 23 февраля. И давайте начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению – это закрепиться ниже минимальной значений вчерашней торговой сессии, а именно отметка 1.2259, ну и далее двигаться уже на 1.2204. Возврат к покупкам по данной паре рассматривается после преодоления максимальной значений вчерашнего дня, отметка 1.2351. А пара британский фунт американский доллар также продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению обновления минимумов, которые были зафиксированы вчера на отметке 1.3856, но ну и дали снижение на 1.3780. Ближайший разворотный уровень находится на отметке 1.3988, максимум вчерашнего торгового дня. А пара американский доллар, канадский доллар также продолжает свой рост. Цель это уйти выше максимальной значения вчерашнего дня, это отметка 1.2755, ну а ближайший разворотный уровень находится на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.2671. А пара американский доллар, японская иена вчера смогла преодолеть минимальное значение, которое мы увидели 21 февраля, закрепиться за этим уровнем, что в рамках часового таймферма переводит нас в фазу снижения с целями. Это обновление минимальных значений, которые мы видели вчера, ближайшая цель, ну и далее уже движение на отметку 150. 555. Возврат к покупкам по данной паре будет рассматриваться после преодоления максимальной значения, которую мы видели 21 февраля, отметка 107.88. Пока торгуемся ниже данного уровня. Тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма остается в приоритете. А пара австралийский доллар американский доллар также продолжает свое нисходящее движение. Цель это обновить минимумы, которые были зафиксированы вчера на отметке 77.89 и далее двигаться на 77.45. Возврат к покупкам после преодоления максимальной значения вчерашнего дня, отметка Светка семьдесят восемь, пятьдесят девять. А по паре еврофунт тенденция нисходящая также сохраняется. Ближайшие цели по снижению это уйти ниже отметки 8804, минимальное значения которые мы видели 20 и 21 февраля, ну и далее двигаться уже в область 8730. Возврат к покупкам по данной паре рассматривается после преодоления максимальных значений вчерашнего дня отметка 8863. А по золоту также тенденция нисходящая сохраняется. Цели снижения обновления минимальных значений вчерашнего дня в области 1320 долларов за унцию ну и далее вероятность до отметки 1306. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления и закрепления за уровнем 1332. По нефти марки Brent вчера во второй половине торговой сессии именно на данных по запасам сырой нефти нефть марки Brent смогла обновить максимальное значение, которые мы видели 21 февраля, что возвращает нас уже в фазу роста вновь по данному активу с целями движения на 68.30. Возврат к продажам по данному активу будет рассматриваться после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 64.72. По индексу DAX также мы вернулись в стадию роста. Сегодня с утра мы торгуемся выше максимумов, которые были зафиксированы вчера на отметке 12 499 и следующая цель роста это 12 750. Продолжение снижения будет актуально после преодоления минимума вчерашнего дня, отметка 12 281. По биткоину коррекционное снижение сохраняется, вчера в второй половине торгового дня смогли преодолеть минимум в области 10 270 и на текущий момент фаза снижения сохраняется. Цель по снижению биткоина – это область 9500 и 9000 ровно. Возврат к покупкам по данному активу рассматривается после преодоления максимальной значения вчерашнего дня в области 10900. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Желаю всем хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Если вам полезно это видео, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем спасибо и до свидания.